Прожектор цветных фонарей с каждой минутой мне все веселей все получить, танцы хочу, хочешь тебя, я научу, делай движение, смотри на меня, Ну-ка не бойся и делай, как я, правой рукой обними и страстным взглядом посмотри. Как песня души и огня, Здесь, как в любви, только ты есть я, Звезды в ночи, море огня, ты полюби в танце меня, страстью, встарая, а в преддверии живи, в горизонтальных желаниях любви, танцы крутые. Сгорая, в горах, в предвеле живи, в горизонтальных желаниях Танцы кружат, крепче прижми, на запястье танец любви. Сгорая, в страсти в горах, в живи, в горизонтальных желаниях люби. Танцы кружат, ты обними и поцелуй и обожди.